Совхоз имени Ленина известен далеко за границами Московской области, где он расположен. Благодаря своей социальной политике народное предприятие, которым руководит Павел Грудинин, стало настоящей визитной карточкой для КПРФ. Забота о жителях поселка, детском досуге и кружковой работе притягивает людей со всей страны приезжать жить в совхоз. Но главным, на наш взгляд, достижением трудового коллектива стала неприложная забота о пожилых людях. Несколько раз в году ЗАО выплачивает материальную поддержку пенсионерам. В канун праздника 9 мая состоялась очередная выплата. В клубе «Золотая осень», организованного ЗАО специально для пожилых людей, представители профсоюзной организации при поддержке ЧУ – культурный центр совхоза имени Ленина выплачивали приходящим по 10 тысяч рублей. Пожилые с благодарностью принимали деньги и желали здоровья Павлу Николаевичу. Вспоминая трудовые будни, они желали предприятию процветания и, конечно же, поздравляли всех с Днем Победы. Праздник хороший, любили наши родители, я вчера вспоминала, как мой отец стремился всегда, чтобы попасть вовремя, то коров стереть, то еще что-то, ну, у всех на три веселых, и, да, и это мой ведь праздник. И вот мы все вчера смеялись, шутили, так воспоминали они закрывались, ключи под ковриком лежали Дружно все. Дружные, да. а а двери. Сортили. Все было, все. Мужики в карты играли на улице. В гармонии. В гармонии. Хорошо. А я смотри, как все помешались не Хорошо. Хорошо. Мы и до сих пор такие вот, всех встречаем, такого вот, не нарадуемся. Павел Николаевич, поздравляю вас. Емельяна Антонина Федору, которую у вас Работала больше 40 лет наяркой словоде. Открытое акционерное общество совместно с культурным центром осуществляет сегодня поздравления пенсионеров, вдов, участников Великой Отечественной войны, узников фашистских конфликтов участников участников Трудового фронта и нашим, конечно же, пенсионерам. Я поздравляю всех наступающим праздником 9 мая и приглашаем всех 9 мая на пруды. В час у дня будет большой, замечательный праздничный концерт. Поздравляю с праздничком, с Днем Победы. Желаю всем здоровья на другие годы. Мы присоединяемся к поздравлениям. Прощаемся с вами до следующего сюжета из совхоза имени Ленина. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Пока-пока.